Сдохни или умри. В Госдуму внесен законопроект о бездомных собаках, предполагающий радикально изменить закон об ответственном обращении с животными. И речь идет об отмене принципа отлов, стерилизации, вакцинации, возврат и об умерщвлении собак. И я хотела бы, чтобы были известны имена этих трех теток, Единоросок. Я пытаюсь пропустить еще слова, которые хочу сказать, которые внесли этот законопроект. Галина Данчикова, Марина Беспалова, Надежда Максимова, женщины. Поговорим об этом с известной российской спасительницей собак и кошек. Волонтером Кожуховского муниципального приюта Ксении Васильченко. Ксения, привет. Привет. Ты просила не называть тебя защитницей прав собак и кошек, потому что не до защиты прав, а их надо спасать. Объясни, что ты имеешь в виду? Ну, потому что у них нету прав. И приняты не так давно новый закон об ответственном содержании животных, но ну, естественно он не работает. И не будет работать. Девочка, мальчик. Ой, да. Она вот такая да. Она может, она боится. боится забыл, забыл. Щенок на наших глазах умер, знаете чего? От обезвоживания. Я ходила нашла. Тьфу. Это труп. Покажи, что у тебя на шее. Ой, до дырки красет. Шею. Чебозин? Красоту. Черная. Вот такая красота. Поэтому единственное, что мы можем сделать, это собирать, спасать вот, там, с улиц, в приютах. Ну, это максимум. Ну, а когда происходят такие события, как вот с этой поправкой, которую хотели, ну, слава богу, как бы она не прошла, э, умеем еще громко кричать. Вот, этому мы научились, и, в общем, вроде более-менее получается. Есть очень много сторонников этого законопроекта, этих поправок, который говорят, а что вы хотите? А вот там, там и там э, стая собак растерзала маленькую девочку. Есть, э, стая есть, и иногда они действительно агрессивны, к сожалению. Надо досмотреть в причину, откуда эти собаки появились на улице. Есть, собаки просто так из ниоткуда не берутся. Понятно, что те, которые там живут, они плодятся, но э, стаи бездомных собак пополняют собаки выкинутые, собаки ненужные заводчикам. То есть э, ну, такая ну, обширная тема, вот. и вот, то есть, если ее вот вырвать из контекста и обсуждать только тех собак, которые сейчас бегают на улице, давайте их все убьем, но через неделю там будет новая стая. То есть это не решит проблему. И, и, и об этом мы пытаемся донести и до общественности, и для тех, прости господи, кто принимает эти законы. Ксения, а что решит проблему? А, проблему решит первая а, система льготной и бесплатной стерилизации а, домашних животных, и не только домашних животных. Второе, а, проблему решит жесткое регулирование а, разведения Породистых собак. Третье обязательное чипирование, хочу подчеркнуть, бесплатное, да, и основание такой единой базы данных всех животных. Вот, и введение штрафов за отсутствие чипирования, за выкинутое животное и так далее. То есть, это вопрос об ответственности владельцев по отношению к своим питомцам. Здесь в Германии, где мы живем и сейчас снимаем, очень хорошие законы по отношению к животным. Тут недавно у нас была история, когда на Пасху подъехали две женщины к зоопарку и через забор выбросили в зоопарк двух вполне себе живых зайчиков, но один повредил лапку. И, в общем, сейчас вся Германия ищет злоумышленниц, потому что это жестокое обращение с животными, да еще и святататство на Пасху. Ну и, конечно, вообще за жестокое обращение с животными можно вообще загреметь очень сильно и в тюрьму. Если у вас кошка упала с балкона, это ваша ответственность серьезная, уголовная. С одной стороны. С другой стороны, я сейчас вот только что стерилизовала кошку, аж биться сердце перестало. 200 евро, обучительно больно. Но, тем не менее, у нас нет этой проблемы. Если посмотреть в историю бездомных животных в Европе, то в 60-е годы их просто хорошо истребили. В Голландии, в Германии. Вот. А потом приняли законы о жестоком обращении и об ответственности владельцев. Знаешь, это все шло поступательно. Вот. Но э, ты не сравнивай менталитет э, европейский и менталитет российский, понимаешь, у нас не стерилизуют э, э, собак, да? и не, особенно не кастрируют, да? почему-то у нас так менталитет работает, что если э, там, кастрировать своего кобеля, всё, то он не кобель, то он неполноценный, полноценный, да? как мужик без яиц. Слушай, если ввести за это, то есть, ну, если это сделать платным, то понятно, что люди не пойдут, да, то есть это изначально должна быть целая прописанная поэтапная программа, она должна быть льготной, да, зависит, то есть для определенного там, категории владельцев она должна быть бесплатная, да, там для бабушек, у которых там кошечки, да, и для бабушек, которые опекают, вот, вспомни у нас на, на воспадском переулке вот эти пятиэтажки, ну, так, я как там мы там? Ксения соседка. Я, да. да, я пыталась поговорить с бабушками и их стерилизовать их котиков, которые там в пятиэтажках, если ты помнишь, плодились каждый год и бегали там к котям. И они стали говорить, что это дорого. Вот. Я говорю, я все оплачу. Да, и в общем, вот в итоге мы с ними не договорились. То есть это еще надо и разговаривать с бабушками на лавочках. Вот. И это нужно, чтобы было финансирование от государства, хотя бы на начальном этапе. То есть это пусть моя девочка познает любовь, что ли? Да. Вот, а, ма... а кабель без яиц это неполноценный кабель. Да, Оля, они, они же у нас же постоянно идут телефонные звонки, да, и мы же общаемся вот с гражданами, да, которые. И когда мы пристраиваем животных, многие э, сокрушаются и не хотят брать там, красивого, здорового кабеля, э, если он кастрирован. Ну как же, что это у меня будет вот э, я мужик, а у меня кабель без яиц? А... Пандемия очень сильно изменила у нас картину с животными в Германии. И если мы с тобой, и многие наши друзья и знакомые, возили всегда в Германию собак из российских приютов, то теперь мы так не делаем, потому что сами не ездим. И знаешь что? У нас начали брать собак из приютов в Румынии. Страшно популярная штука. Там волонтеры, такие как ты, ими занимаются, их вылечивают, стерилизуют и находят очень быстро дом в Германии. Моментально они уходят, просто вот, ну, потому что у нас в приютах практически нет бесхозных животных, и на них выстраиваются очереди. Я сама брала кота, так это было просто целое приключение, где его взять. А нельзя ли как-то это наладить? Все-таки, когда пандемия кончится, наладить такой, извините, Экспорт, никому не собак и кошек из России. Что Слушай, мешает? Ну, это, смотри, Румыния, Болгария, Греция, Испания были всегда... А да, еще Юг Италии. Вот Еще до того, как российские собаки стали пристраиваться в Европу, вот, собаки и котики из этих стран вот, им помогали. Да, то есть, существует огромное количество организаций, которые занимаются каждой там, определенной страной. И проблема здесь еще в, в том, что в основном это из европейских стран идет, из неблагополучных, такой, как Греция, гораздо проще по закону ввести и оформить документы. Например, ты из Греции ты можешь привести маленького щеночка, которых много, многие хотят маленьких щеночек, а из России нет. То есть минимальный возраст, когда мы можем ввести животные через границу, это в районе шести месяцев. То раз, потом во время пандемии мы возим и много животных пристраиваемся, но просто это стало в разы дороже и сложнее. Как я понимаю, это за добровольные пожертвования все это делается? Ну, я тебе скажу так, то есть в среднем оформлении и все таможенные пошлины обходятся на районе 370 евро на одно животное. А где берут деньги? А принимающая сторона в большинстве своем компенсирует, заключается договор в Европе между адаптантами и организацией, которая занимается пристройством животных. Вот. И есть определенная плата по этому договору. Вот. И в большинстве случаев эти деньги идут как раз на плату транспортировки. А, то есть вы понимаете, да, вот эти вот лохматые никому не нужные грязные нездоровые собаки щенки котята которые увидите у помойки люди готовы платить за это серьезные деньги чтобы этих питомцев перевести и взять в европейские дома и квартиры Ксения а почему в России бесплатно ты это не возьмешь а, а я тебе объясню, почему. Потому что возможность, э, то есть желание будущих владельцев э, оплатить дорогу э, свидетельствует, во-первых, об их э, серьезности и ответственности. Ну а потом, если у тебя нет, условно говоря, 400 евро заплатить за собаку, то э, на что ты пойдешь в ветклинику? У нее может быть там заболеть лапка, глазик, ушко. Она может что-то не то скушать, не дай бог. И нужно идти и ветеринарные счета в Европе исчисляются сотнями евро. Yeah. Когда я брала котенка, меня попросили прислать кредитную историю. Да, да, очень часто выясняется, это же происходит такой процесс длительный. То есть не просто так ты позвонил, сказал, вот я хочу, вот собачка тузик, я увидела у вас на сайте, заверните мне тузик. А тебя спросят, а, а был ли у вас до этого Тузики? Вот а где вы живете, а у вас свое жилье или у вас съемное жилье? Если у вас съемное жилье, Предоставьте, пожалуйста, разрешение от арендодателя. Потому что он не возражает о том, что у вас тузик будет писать на его двери вот, или скушает кусочек плинтуса. Дорогие жители Европы, это все так, это то, что касается щеночков и собачек. А вот я очень много консультировала здесь с юристами-домовладельцами, а вот котик, он на него не требуется разрешение домовладельца, арендодателя. Это считается твое эмоциональная, твоя необходимость. На котика разрешения не нужно. И за собачку нужно платить налоги, а за котика нет. А, ну, собственно, я не хотела бы, чтобы мой спич сейчас был рассмотрен как спич в пользу котиков, а не собачек. ну Потому что а, внесите, пожалуйста, собачку в студию. Но это, кстати, в Германии, а в Голландии ты должен получить разрешение на котик. Несите, пожалуйста, собачку в студию, у меня вопрос. Вот наша Милана, продюсер, вносит в студию собачку Зяму. Зяма. Вот Зяма, счастливый берлинский житель, который, естественно, был взят в России у заводчика, который 9 месяцев держал его в клетке. То есть Зяму здесь долго лечили собачьи психологи, потому что Зяма не удался. То есть и он бы в клетке бы, не знаю, и не продался, не продался, не не как это бракованный, что что с ним не так? Не просто не продался и все. Она хотела его оставить под разведение сначала, а потом передумала и вот отдала. Сколько собак и кошек вот так там в клетке? Подождите, несите собачку в студию. Там у нас есть. Сейчас мы вам, алаверды сделаем. Ох Вась. ты, господи, это что? Это собачка Муся. А что случилось с Мусей? А Муся, хоть она и очень модная и красивая, она рожала мертвых щеночков. Вот, поэтому она тоже не нужна была в разведении. Так, Муся не любит сидеть на ручках, она серьезная собака, в общем, поэтому она вот пойдет к большим собачкам. Я вам просто показала собачку Мусю. Вот. В России собака вещь. Она такая, вот она вот там вот что-то вот есть, да, то есть что там я кинул там макарошки со стола, вот она там. А в сельской местности вот, там цепь, будка, вот, тузик, то их там что, вакцинировать это же надо, зачем? И вот у заводчика 200 собачек это 200 его личных вещей. И что он с ними делает? Это а, никак не контролируется, не регулируется и а, не наказывается. Потому что это бизнес, ну, на собаках зарабатывают деньги, а, живут они часто в чудовищных условиях, вы даже не можете себе представить, в каких. Вот. Если это квартира, то клетки друг на друга стоят, и собаки их никогда не покидают. Вот. Они только рожают. Вот. То есть это грязь, антисанитария, собаки никогда не гуляют. Они родились щеночков, их вот там причесали, помыли на Авито за 25 тысяч рублей продали. Какое-то наказание за это можно предусмотреть? Вообще, оштрафовать за антисанитарию, не знаю, за что обращения а животных? Должно регулироваться российским кинологическим союзом. Это должны быть постоянные проверки питомников на условия содержания. Это должно быть а введена какая-то квота на количество, ну, на количество разведения. Почему да, этим никто не занимается? Почему? Потому что это бизнес. Бизнес-выставки, бизнес-щенки, бизнес, выставки, бизнес, щенки, бизнес э, их актирование. И бизнес это продажа щенков. Что такое актирование? Ну, если у тебя э, ты э, официальный питомник при РКФ. У тебя... Российская рождается федерация, да? У тебя рождается помет щенку. да, ты должен его зарегистрировать, актировать. Там чаще всего это ставится клеймо, да, то есть и собака проходит по базе данных, как, как собака, вот ее можно посмотреть там на сайте РКФ, найти там питомник, да, владельца и чаще. У черных заводчиков... Чаще всего эти тебя клейма вообще забиты на собаках, или они идут без клейма. Ксения, но ведь у черных заводчиков есть соседи, а есть люди, которые к ним приходят за щенками и видят все это. Ну, то есть за они щен... не живут в вакууме. Пуска... Нет, за щенками они не пускают. Хорошо, есть они соседи, живут. которые должны позвонить да? милицию. Алло, милиция, жестокое обращение с животными. Ну как-то так же... Мы же Ту не в вакууме живем. Марья А, господа. Моя частная собственность. Все. На этом все заканчивается. Уже это неоднократно. Когда это уже начинается совсем трэш, да, и уже фекалии капают с потолка у соседей, ну, тогда еще можно с полицией вскрыть квартиру, да, и как-то спасти этих э, животных. Но таких десятки. Чаще всего они где-то в загородных домах. А там у тебя что, заборы частной собственности. Можно попросить еще одну собачку в студию? Вот такая есть, осторожно. Собака осторожно. Зина. Вот. А, а, неизвестно, сколько ей лет. Была отбита в электричке у алкашей, которые плохо с ней обращались, за бутылку водки. Да, вот. Потом выяснилось, что Зина была отбита в беременном состоянии, беременна от волкодава или от кого-то там еще. В общем, как бы все, все было ужасно. Отбила вот... ее, кстати, полицейская, да. которая работала на железнодорожном транспорте. Жестокое обращение с собственным, единственным животным. А, то, что происходит у нас на глазах, может быть, у всех. Когда бьют палкой, да, когда кошки падают с балкона, что вот невозможно совершенно здесь. А, когда беременную, Бог знает, от кого, и не могут разродиться, и так далее, и так далее. С этим-то что делать? Это от неграмотности, от жестокости, от а, идиотизма. Это от безответственности. Вот. Водить ответственность. Кто там? Простите, согласии? это у меня там. Иди. Это руна у нас такая. Да, она Генетический бордер колли, кстати, тоже, видимо, от каких-то там заводчиков. Вот когда-то вот там бабушка или кто-то еще. А что с этим делать, Оля? Это вопрос безответственности. Вводить да ответственность владельцев. Вводить ответственность? Конечно. Какую? Ну, я вот, Русь сидящая, а слово ответственность для меня, давайте сажать в тюрьму. Я скажу, ну не, ну, Ксения, ну ты чего? Но ну, хочется, честно говоря. Изначально рублем. Ты помнишь, что когда-то все ездили по Москве и не пристегивались? И парковались в три ряда? Ну, менталитет такой. Понимаешь, как только стали эвакуировать машины и камеры фиксировать и штрафовать за ремень, все стали парковаться, пропускать пешеходов а и пристегиваться. Что вот. мешает все эти благостные законы, которые действуют ну, практически везде, что мешает эти законы а, написать и принять? Вот что мешает? Слушай, наверное, не заинтересованность тех, кто их пишет. Я не думаю, что они там видят такую же выгоду, как с платными парковками. Это большой геморрой. Это большая просветительская работа с населением о том, что нужно стерилизовать. И по показаниям медицинским, да, там, в плане здоровья, да, и в плане там, контроля разведения. что Нужно чипировать и учитывать животное. Да, и что человек должен понимать, что если он выкинет собачку. Да, вот в Германии, если бегает собачка по улице, ее же возьмет полиция. А у полиции есть сканер. Они э, чипчик-то считают собачки, и тут же раз-раз-раз, и владелец, вот тебе. Ну от чего? Ну Путин же, например, он же собачник, он же любит собачек. А Меркель, кстати, боится. С чего ты взяла, что он любит собачек? По телевизору показывали. Оль, ну не смеши мои тапочки. Телевизор смотрит она телевизор. Да, так же, как он и детей любит, да, наверное, и все остальное. Да, и пенсионеров. Хорошо. Но, может быть, надо подсказать депутатам создать какую-нибудь корпорацию по взиманию с граждан, с людей, которые вторая нефть, побольше штрафов, и вот пусть они там накапливают и делают на этом бизнес. Да пусть, пусть подавятся. Вот ты пойми, что собрать штрафы за парковку гораздо проще, чем собрать штрафы за там, безответственность содержание или за выкинутую собачку. Ну, это если быть реалистами ну, то это на пару тройку десятков лет вот, должна быть расписана программа вот, постепенная неагрессивная и изначально финансируемая государство такое как вот, о чем мы говорили с тобой в начале как э, льготная стерилизация кастрация и чипирование а скажи Ксения я часто сейчас встречаю Новости о закрытии собачьих кошачьих приютов начали закрывать, нет? Происходит, значит, какая-то цикличность и происходит выгорание. Неважно, ты занимаешься, вот ты собираешь собак на улицах, по областям, привозишь из других регионов, где еще в разы страшнее, чем у нас. Вот или ты волонтер в муниципальном приют, происходит выгорание эмоционально. Ну, и физически, и, и материально в том числе. Когда ты постоянно сталкиваешься с болью. Да, вот э, с этим ужасом, да, и, и когда ты черпаешь море ложкой, ну, многие вот, выгорают, это понятно. Слушай, а тебе не кажется, что они только к собаке относятся как к вещи, закон о домашнем насилии, например, да? подразумевает, что женщины и дети, то есть слабейшие в семье, тоже, в общем, вещи? Декриминализация. Декриминализация плохого отношения к более слабому. Хотя и человеку. Ну, так, ну, да. Чему удивляться -то? Мы где живем? Ну, я не перестаю удивляться. все -таки. Хорошо, опять по жопе ребенку. Или по губам. Очень, очень тоже, в общем, это у нас такие как это, принципы воспитания. А что с этим делать? О, воспитывать новое поколение. Ну ты как в той по пословице, когда спасил <с цыган, <с цыган, цыганку, да, чтобы с детьми делать. Этих помоем или новых нарожаем. Слушай, не так, конечно, все плохо. И за последние лет пять даже... На улицах Москвы, да, я вижу, ну, наверное, уже 50 на 50 собаки из приюта, и собаки порылись. Но вот это все-таки столица. В этом плане просветительства соцсети вот, очень хорошо работают. То есть это становится модным, и это хорошо. То есть Модно взять собаку из приюта, ответственно взять собаку из приюта, особенно среди... там ну, так скажем, до 35 лет. Слушай, а я тебя сегодня утром видела в этой толстовке, в утреннем эфире канала «Россия». А у тебя тут скулбас, автозак. А как же так-то пропустили? Или оттепель? Гулять? Гулять в сезон клещей небезопасно. Ксения знает об этом не понаслышке. Ее малыш несколько лет назад переболел пироплазмозом, опасным заболеванием, которое переносит кровососущие. После этого мы стали более ответственно относиться к вопросу обработки в сезон. А тем более, что сейчас у Ксении четыре домашних питомца. Захар, Руня, Муся и малыш. На прогулках по дачному участку каждому нужна защита. Но Это же не программа «Время». знаешь, как бы. Все-таки это такая... Это... Утренняя веселуха. Но все равно все-таки как-то приятно, что они занялись проблемой а, с собакой, их защитой от клещей. да, Был сюжет про это, а не про права животных все-таки. Хотя, ну да, клещ – это тоже часть прав животных. А, любите друг друга. Собачек и кошечек. Птичек, белочек и зайчиков. А, жуков и паучков. Ксюш, спасибо. Все. мяу cusible <laughs>